Всем привет! Тема криптовалюты биткоинов в последнее время возражает воображение и действительно на протяжении последнего периода этот актив вырос несколько раз, поэтому многие люди хотят заработать на этом неплохие деньги. Есть скептики, которые утверждают, что э, за программным кодом не может стоять ничего из реальной стоимости, он не может стоить 3000 долларов. Я, честно говоря, не разделяю эту точку зрения, я считаю, что если рынок готов за что-то платить, то это стоит именно этих денег. Однако, как и любой актив, как золото, московская недвижимость, акции Сбербанка, недвижимость в Лондоне и так далее – криптовалюты могут иметь тенденцию к надуванию пузыря с моей точки зрения вот именно это сейчас и происходит пузырь это тогда когда слишком много людей пытаются инвестировать во что-то тем самым возникает спекулятивный спрос возникает резкий рост цены еще больше людей инвестируют в это возникает эффект толпы ну и после этого заканчивается к сожалению абсолютно одинаково происходит резкий спад стоимости актива и не профессионалы то есть не те кто действительно профессионально занимался этой историей а те кто пытался на этом заработать случайным образом теряют свои деньги. Вот с моей точки зрения, примерно это сейчас происходит и с биткоином, и с другими криптовалютами. Означает ли это, что в этот актив не стоит вкладывать деньги? Да нет, с моей точки зрения не означает. Просто опыт учит нас, что в период золотой лихорадки можно копать шахты, а можно продавать лопаты. И второй способ позволяет заработать на самом деле гораздо больше, гораздо более надежно. Приведу конкретный пример. Майнинг криптовалют невозможен без видеокарт. Основной производитель видеокарт – компания NVIDIA, которая известна всем геймерам и всем, кто, в принципе, когда бы то ни было покупал себе компьютеры. Так вот, акции NVIDIA за последний год выросли в три раза. За последние три года они выросли в девять раз, и за последние пять лет они выросли в двенадцать раз. Представьте себе. Капитализация NVIDIA – это 100 миллиардов долларов. То есть NVIDIA стоит примерно в полтора раза больше, чем все криптовалюты вместе взятые. И акции торгуются на бирже. Это абсолютно регулируемая история, цивилизованный рынок. И вы можете купить их через свой брокерский счет, и никто не сможет ничего отменить. То есть это, это, это, то, что, это тот рынок, где правила написаны, определены, и они могут быть изменены. С этой точки зрения гораздо более правильно, если мы хотим зарабатывать деньги, это покупать акции, например, компании NVIDIA, а не рисковать всем капиталом, инвестируя в криптовалюты. Означает ли это, в свою очередь, что я рекомендую вам покупать именно акции компании NVIDIA? Ну, да, в общем, по большому счету нет. Это всего лишь один из инструментов. Я привел в качестве примера того, как можно действительно зарабатывать, не инвестируя в криптовалюту, но используя те эффекты, которые связаны с текущим всплеском интереса к криптовалютам. По большому счету, есть огромное количество инвестиционных инструментов, как в России, так и за рубежом, на которых вы уже сегодня можете зарабатывать деньги. К сожалению, нет какого-то одного, двух или трех инструмента, который подходит всем, потому что у каждого из вас есть собственная стратегия, у каждого из вас есть собственные финансовые интересы, финансовые цели, и каждому из вас нужен собственный индивидуальный финансовый план, на базе которого вы подберете все правильные инструменты. Разобраться в этом, не будучи профессионалом финансового рынка, достаточно сложно, поэтому я решил специально для вас, для зрителей канала «Жизнь Ви» сделать в августе Живой мастер-класс в Москве, на котором я расскажу о том, как конкретно формировать свою личную финансовую стратегию, как подбирать финансовые инструменты, как анализировать риски и как в конечном счете выбирать то, что позволит вам заработать деньги. Регистрируйтесь по ссылке, которая будет размещена ниже к этому видео, приходите, и я думаю, что это будет крайне интересный и полезный разговор. Всем пока, с вами был Алексей Троповский.